Пока у нас народ подключается, я продолжу на вопросы отвечать. Я надеюсь, что в трансляции есть возможность отмотать назад, да, послушать, что, что, что я там наговорил до этого. Так. Э... А, вот. Пропустил вопрос и не вернулся к нему. Наверстываю, возвращаюсь. Чем покрашен расчет э, душика, Да, вот. Значит, смотрите, я недавно для себя попробовал вот какую интересную технику. Фигуры, то есть все, что касается одежды, все, что касается там, обуви и прочих делов. То есть то, то, что у нас в жизни, оно как бы такое матовое, да, то есть то, что у нас не блестит, это все делается темперой. Я попробовал лица руки, каски, да, там, и вот элементы, вот те, что блестят, то есть это вот, а, станина пулемета, сам пулемет, это все покрасить акрилом и оказался вполне себе такой интересный эффект, да, вы видите, что это все выглядит живенько и выглядит достаточно правдоподобнее чем каска, которая покрашена темперой а потом, которую заполировываем мы ватной палочкой а, поэтому вот такая смешанная техника ее никто не запрещал то есть как бы вы главное между собой краски не смешиваете, да, то есть темперу с акрилом смешивать, но ну, Теоретически можно, но что там у них в основе лежит у этих акриловых красок, черт его знает. Может она хлопьями свернется, может она вас наоборот даст яркий, красивый, правдоподобный цвет, может там матовые оттенки какие-то новые появятся. Но я не рискую на разных основах краски смешивать между собой. Потому что химия штука такая, что может получиться что-то непредсказуемое. А вот расчет, да, вот я на нем проэкспериментировал и вот повторяю вот этот же эксперимент вот с этими ребятами э, на мотоцикле M72. А, то есть тут тоже касочки вы видите они такие приятненькие, но они еще не пыленые, то есть там понятно, что здесь работа еще не закончена, но они будут примерно вот такие. То есть каска она как бы ну такая не сильно не настолько матовая, как ткани. Вот. Так, давайте дальше пойдем по вопросам. Про видео на определенную тему. Ну, вернусь к ответу, да. То есть, если вы хотите заказать у меня видео, ну, свяжитесь, договоримся, если мне это интересно, как бы, это на моем энтузиазме можно вытащить. Как бы, можно и на моем энтузиазме вытащить. Если мне это будет, ну, не особо интересно, но вы готовы как-то это вот поощрить, то тоже договоримся. То есть, как бы, я еще раз говорю, вот я в самом начале говорил, там можно промотать, посмотреть, что у меня был какой-то пул вопросов, да, для новичков, которые я хотел осветить. Я себе этот список составил, я по этому списку видео сделал, а сейчас я просто вот как бы вот натыкаюсь, ага, может ребятам это интересно, вот делаю видео. Поэтому все так под замедленность, поначалу это, конечно, каждую неделю видосы выходили. Сейчас как бы вопросы в частности сваливаются, поэтому как бы как красить там американскую форму периода там гражданской войны там на такой в таком-то штате в таком-то году ну мне это интересно человеку который задал вопрос это может быть интересно и все и два просмотра видео о времени потрачено ну, просто жалко будет поэтому ну говорю если есть вопрос в котором правда много интересуется и я на канале его еще не осветил давайте договоримся пишите там собирайте но опять же просто под видосом оставьте комментарий Сколько на налайкают, там уже будет понятно Что как бы, этот вопрос интересен вот. Я еще раз говорю Я вас как эти самые супер блогеры Не призываю там колокольчики Лайки, но Как-то мы обратную связь должны с вами иметь Поэтому ну давайте так договоримся там Под каким-нибудь из Оставьте комментарий, тема, которая вас интересует Сколько народ налайкает От этого и будем плясать вот. 7 тысяч человек подписчиков ну Какой-то предел там Какой-то процент можно выявить Uh, у вас было видео, где вы рисуете немецкий камуфляж-осколок. У меня повторить не выходит. Скажите, есть ли какой-нибудь метод соблюдения масштабирования пятен при их размещении? Или это исключительно опыт? Это нифига не опыт. Это просто вы берете, находите такой же элемент одежды, которую собираетесь раскрашивать. Да? Но ну, все же в детстве перерисовывали картинку по квадратикам. да? Вы берете замечательный там, диснеевский рисунок, его на клеточке расчерчиваете и... На втором листочке рисуете клеточки и вот пытаетесь в эти клеточки вписать линии, которые вы видите на предыдущем рисунке. Здесь то же самое. То есть находите там блузу или там э, штаны, там, что вы расписываете в камуфляж, фотографию. И просто пытаетесь такой же рисунок, чтобы он в масштабе у вас перенесся на то, на чем вы работаете. И все, и нет никаких сложностей с этим. А, то есть как бы получается такая перерисовочка. То есть вы сперва задаете общий тон, а потом у вас уже идет работа с тонами, а, там, с дополнительными цветами. Хотел фигуру ту показать на полке не вижу. Вот. Поэтому никаких сложностей нет. Но ну, вот если про камуфляж говорить, я а камуфляж не особо, но как бы если про камуфляж говорить, ну возьмите вы вот фотографию. На фотографии посмотрите, как пятна и просто перерисуйте тупо пятна. Вот это вот проще всего. А потом уже начинается творчество, потом начинаются лещеровочки, потом начинаются вот эти вот переходы, затемнения, там может быть, э, там добавляете уже поверх лежащие э, ремни, там амуницию и все прочее. Тут смысл такой, что хотите попасть в камуфляж, берите пример, рисуйте с примера, по рукам вас никто не ударит, зато будет правдоподобно. Главное не переборщите с масштабом, да. Я знаю, да, что есть вот такой вот камуфляж, этот горох, который вот тут -вот мелкий-мелкий, мелкий-мелкий, а вот его надо делать. Вот тут надо посидеть кисточкой, потыкать, но зато результат будет очень замечательный. Так, я сейчас читаю вопросы, которые с прошлого еще ролика у нас не закончились, чтобы никто не.. Счастье всем даром, чтобы никто не ушел обиженный, да. Вы краску забиваете. А, так боится ли темпера низких температур? Технически не боится. То есть ПВА, который в основе темпера лежит, он низких температур не боится. То есть после размораживания он свои свойства сохраняет. Вот. Особенности темпера в чем? Это природные просто материалы, природные красители, которые растерты а, в какой то связующем. В нашем случае связующие это поливинил ацетатная эмульсия. Вот. Эта эмульсия мороза не боится. Натуральные ингредиенты, которые в состав темперы входят, они их не боятся. То есть ну, замерзло, ну, положили, разморозилось, там, выдавили, размешали и все, и можно работать. Но почему такие странные это названия цветов у темперы? Да? Если посмотреть, у масла примерно такая же история, потому что компоненты примерно одни и те же. Да потому что это все э, природные, естественные какие-то красители. Ну, то есть, исторически природные, а сейчас-то, конечно, может их чем-то и подменяет, но, мне кажется, природные это получить проще, да, допустим. Сажа газовая. Из названия понятно, откуда она берется. Сажу смешали там с чем-то еще, растерли в мелкий порошок, добавили связующий, вот вам красочка черного цвета. То же самое там и с другими оттенками. Ну, может, чем-то подменяет, но, мне кажется, дешевле. Да, я тут натыкался, искал себе темперу какую-нибудь интересную. Я нашел на сайте художников классическое темпера, которая делается на яичных желтках. Но стоит она, мое почтение, и хранится она практически нифига, потому что у нее в основе яичные желтки. Вы сами понимаете, это дело долго не хранится. Вот сбил, растер, покрасил и забыл. А вот хранить ее в чем-то, как бы... Но Мороза не боится, да. Можно как бы без проблем транспортировать, заказывать зимой. Как бы вообще никаких сложностей с этим нет. После хранения выдавил белый из тюбика. Он какой-то слоеной массой вывалился. но все правильно расслоилось. То есть, получается, пигмент разошелся с связующим. Это любая краска может так расслоиться. Выдавили, не нравится, размешали, не нравится. Чуть-чуть водички капнули, размешали. Должна нормальная краска получиться. Я вот даже такую, которая расслоилась, в шприц выдавливаю и потом когда уже смешиваю краски там из шприца выдавливаю, когда уже на палитру, ну да, там выходит связующий такой желтоватый, хлопьями выходит э, пигмент. Замешали кисточкой, растерли, густовато воды добавили, все, можно работать. Ничего страшного в том, что она расслаивается, нет. Хуже, если она засохнет в тюбах. Тогда все, тогда тубу выбросили и забыли, потому что э, темпера, извините, это краска, которая не восстанавливается. да, Это не как эмаль, да, по-моему, сейчас даже эмали обратно развести нельзя. Я помню, одно время вот у нас краски продавались модельные. Я уж не помню, чья фирма там кто-то из иностранцев делал. У них была какая фишка. Они были обратно растворимые. Вот. Это не указывалось, но была одной из фишек. То есть, у тебя краска засохла. Ты из пипеточки в баночку, там две капли ацетона. И все, пожалуйста, у тебя снова краска как новая можно. Практически использовать никаких хлопьев. никаких Нет, темпера так не работает. Гуашь так работает. Потому что у гуаши другое связующее. То есть гуашь всегда водой смыть можно. Темпера нет, извините, как бы засохло Все, до свидания, выбрасываем и идем за новым флаконом. лессировки Ступеньки получаются, потому что толстые слои кладете. То есть принцип-то вы поняли, что м -м, нужно накладывать пятнышки, да? от большего к меньшему или от меньшего к большему, но либо надо, когда вы пятно свежее наложили, надо его кисточкой немножко краешек разогнать, да, то есть вот влажной кисточкой без никто, без краски, просто его немножко разогнать, либо делать слой прозрачным настолько прозрачным, что вот кистью проводите, а у вас за кистью высыхает это все дело. Вот тогда лессировки будут шикарными. Да, слоев надо будет положить много Ну, нас кто куда гонит Мы же никуда не торопимся То есть у меня на некоторых фигурах там, до 20 слоев лежит Одного оттенка, зато эффект хороший получается То есть все зависит от того, что вы хотите получить Лессировка это смысл, да, плавного перехода от одного оттенка к другому вот. причем за счет полупрозрачности краски То есть, Ну, кладите тоненькие слои, пока вам не будет нравиться Получилась ступенька вы смешайте оттеночек, который потемнее, и вот на стыке этой ступеньки э, ее немножко размойте. Да, абсолютно прозрачные, почти вот как вода консистенции высохнет, ступеньки не будут. Так, что у нас там дальше? Основа акрила, дальше темпера. Темперу с акрилом? Ну, я говорил, да, то есть разного типа краски лучше не смешивать. Фиг его знает, что там у них в основе лежит, хотя они пишут, да, что там в темпере ПВА основа, а в акриле там акриловое связующее. Так вы меня извините, да, органическую химию, если посмотреть, акриловое связующее, то есть акрил, под это понятие там попадает столько химических элементов, что как бы можно написать акриловое связующее в одной краске, акриловое связующее в другой, их вместе смешать и получить просто комочек какой-то вот пластиковый, который там смешался и высох потому что база не подходит поэтому разные типы краски и даже краски от разных производителей лучше не смешивать ну так чисто для того чтобы не разочароваться и как бы не огорчиться темпера вещь согласен как бы, вот я на ней сижу и активно на нее подсаживаю да вот. хотя понятно что работы у меня не такие феерические как у Демченко. но моя задача какая показать что это не сложно что можно делать красиво при этом не сидя там по 300 часов над одной фигуры, да, мне присылает. Вот, вы красите фигню, я вот за 50 часов покрасил фигуру прям вот хоть на выставку неси, там такие переходы, она вся такая, как в фотошопе вы, вытянули. Ну вот, пожалуйста, фигура, да, ну за сколько ее? Там часов за 10 я ее покрасил. Ну вот я ее на танк поставлю, никто ее вот так вот впритык рассматривать не будет, что это морщинку не дорисовал, что там у меня, но общая форма-то видна. Фигурка живая, то есть, ручки, пальчики, как бы, вот эти вот все пыль там и прочие элементы видны. Да, если вы делаете для фотографии, где у вас 7, фигурку в 72-м масштабе будут фотографировать так, что ее будут потом распечатывать на баннер на улице, ну да, там стоит заморочиться. А если вы просто делаете там фигуру для того, чтобы композицию какую-то составить, ну, а смысл? Как бы процесс ради процесса, ну, вы знаете, как это называется, да? Не будем такие слова озвучивать. То есть, если вас интересует процесс ну это отдельный вопрос если вас интересует результат вообще никто не должен спрашивать как вы это делаете То есть вы делаете так как вам это удобно и тот результат который вас устраивает это ваш результат не надо гнаться за какими-то там высокими планками но всегда надо расти над собой есть, вы покрасили собрали там диорамку там или венеточку отставили ее и когда начинаете собирать следующую вы берете предыдущую и смотрите а вот тут я не попал в цвет а вот тут я поленился, как бы вот что-то не доделал. Да? А вот тут у меня невыразительное как-то вот получилось. Надо в следующем этапе это поправить. Все поправляете, и так растете над собой, и как бы никто вам не идеал, никто вам не кумир. Делайте и делайте. А то, что в интернете пишут, нужно эти. написать можно все. Как бы особенно есть такие люди, которым лишь бы поссориться, да, лишь бы что-нибудь написать. Соглашаться, не соглашаться, ваше дело, но ну, мой совет, как бы просто растите над собой и делайте тот результат, который вас устраивает. А то, что остальные говорят, ну ребят, если честно, да, я вот видео смотрю, там такие комментарии пишут. Мне иногда была вот охота, или даже не под видео, даже в группе, иногда была охота вот группу хлопнуть, YouTube закрыть как бы и ходить на него только видосики смотреть, и все. и А потом я думаю, ну ладно, вот он один такой написал умный, да, что вот он такой весь молодец, красавец. А остальные-то вот просто лайк поставили. Но, видимо, я все сказал, что хотел, и им даже добавить нечего. Поэтому я стал проходить мимо таких людей. Да, я видел, что я когда запланировал э, трансляцию, я увидел, что как бы в ней принять участие по 6 человек. И один сразу же, вот даже трансляция не началась, еще 4 дня назад сразу дизлайк влепил, только потому что я эту трансляцию буду вести. Так и живем. Поэтому... Я уже к этому спокойней отношусь, поэтому. Так, а из чего подставки? Вы имеете в виду подставки под фигурами или под мотоциклами? тут уточните, я все расскажу, как бы вопрос -то про диорамы у нас в планах. Про подставки то я расскажу. Э -э, лак матовый. Когда я докрашиваю жду, пока она полностью высохнет. Зачем? Темперу лакировать вообще не надо. В ее составе поливинилоцетатная эмульсия, да, которая высыхает, превращается как бы в один из сортов, ну, не то чтобы пластика, но вот такого покрытия. То есть, по сути, темпера сама себе лак. То есть, если вы не собираетесь ее вот так вот жамкать фигуру пальцами, да, там, таскать ее за руки, в руках в жирных, ну, и чего вы время тратите на этот лак? Вот. запулилась, вот, смахнули пыль, и все, у вас опять матовая чистая фигурка, как бы, ничего страшного. -то лапнули руками, влажной кисточкой смахнули, все и все, и никуда не денется это покрытие, не тратьте время, деньги на лак, лак нужен в танках лак нужен в мотоциклах, когда вот эти все эффекты делаете а фигуры не темпера абсолютно спокойно переносят, даже без грунта, да но я тут оговорюсь, грунтовать можно только те фигуры, вернее не грунтовать можно только те фигуры которые содержат только один материал если у вас только пластик все, спокойно красим. Но только вы там зашпатлевали, только вы фототравленочку какую-нибудь приклеили. Все, надо уже, надо уже грунт. Все. Ну, а дальше все, накладывайте темперу. И ничего не боится, не надо никакого лака. Так, сутки после нанесения краски ждете потом лак, иначе... Я не понял суть, суть даже не вопроса все зависит от того, на какой основе вы лак используете. Если акриловый лак, он темпере ничего не сделает. Если темпера просохла, ну как минимум час, бы ее и другие растворители не особо хорошо берут, ну кроме там щелочей, ну там отдельное видео есть, да, как снимать эту краску. То есть, если вы жахнете акрил поверх темперы там через два часа никто ничего не сожрет. Ну я имею в виду акриловый лак. Вот, поэтому здесь этого бояться не надо. То есть немножко химию вспоминаем, да, то есть если вы лак на основе ацетона бахнете на эмаль, конечно, все поплывет, потому что краски на одной основе, на одном растворителе. А если у вас разный растворитель, разбавитель в основе у них лежит, еще пофиг будет, чего вы на что кладете. Дайте просохнуть только. Конечно, если слои толстые, надо дольше сушить. Если тонкие, то надо сушить меньше. То есть я темперу сушу, допустим, базовый слой, то есть основной цвет, поверх которого уже кладется вся красота. Я его сушу где-то, ну, порядка часа, наверное, полутора. Но я обычно как делаю? Я фигурку забил основным цветом, то есть базу накидал. Все, дальше в роспись пойдет уже завтра. То есть я там наготовил фигурок, забил их базой. Все, и дальше я оставляю. На следующий вечер после работы прихожу, уже давай дальше добавлять затенение, высветление. Поэтому, как бы, ну, оптимально час просушивать, как бы никуда он не денется. Про забивку шприца краской. Я что говорил, как бы, ну льете прямо с тубы краску в шприц и все. И пофиг она, какой консистенции. Вы потом этот шприц выдавили, перемешали, что выдавилось, и все, и пользуйтесь Понятно, что я рекомендую шприцы-то поменьше использовать. Вот. Я не знаю, сколько это, я не медик, сколько это в кубиках. Я просто прихожу в аптеку, говорю, дайте самый маленький шприц. Мне иногда вообще вот такие вот дают. И все. На, на наркомана вроде не похож, поэтому как бы без проблем продают шприцы. Вот я беру штучки 3-4, как бы стоят они там. Неогромных денег. Хватает их надолго. То есть шприц закончился, поршень вытащили, там вытряхнули засохшую краску. Выдавили новой. Все, и пользуемся дальше. У меня есть шприцы, которые вот у них всегда практически. Ну вот для примера. Вот шприц, вот я в него краску налил. И все. И вот он 6 лет у меня с этой краской. Она там не высохла, все с ней нормально, ее можно использовать. Как бы она плотно закрыта, да. Лайфхак. Красочки чуть-чуть его чтобы в угле она засохла и больше не сохла. И все. И это нормально все хранится. Очень удобно отмерять и прочее. Так, за фигурки комплимент спасибо. Объем тени. ну Собственно над этим, как бы, собственно работа идет. Наша задача показать объем. Не выпить его, не выделить, не выдавить, не вымучить, я не знаю, я вот иногда то с такой болью смотрю на фигуры, которые там товарищи выкладывают, где каждая складочка, вот как будто ее вот заточили, как в фотошопе она вырисована, не знаю, обрабатывают они в фотошопе это все дело или нет, мне кажется, обрабатывают, но, блин, так ярко складки все эти выделяют, для чего? В жизни я не видел, вот... а нет, если вот только баллоневую куртку надеть, там, да, вот каждую складочку, каждую Блик каждую тень все видно. Но в жизни оно как-то проще, да и я так полагаю, у нас-то задача другая. Я еще раз объясню, да, то есть я-то фигурку делаю либо для того, чтобы получилась небольшая композиция, да, которая будет стоять на полке, и никто там ее с 20 сантиметров рассматривать не будет. Ну, с 20-то может быть, а там впритык ее там, разглядывать, где я там что-то не дорисовал. Это одно. Если я посажу фигуру на танк, да, там, или даже еще круче в танк.. Что там, кто рассмотрит, да, все будут, в основном все акценты танк на себя съест, но фигура подчеркнет как раз масштаб, размер, да. Ну, мы все, все знаем, ну, тигр, тигр, да, коробка, коробка. Вот, а фигурку добавляете, уже масштаб трагедии видим, да, там, или КВ-2. Ну, танк и танк, фигурку поставили, оказывается, монстр, вон какой здоровый. То же самое с фигурами 72-го масштабе. Танчик собрали, ну, танчик и танчик, фигурки добавили, оказывается, ага, здоровая штука то есть ну и с мотоциклами та же самая история можно просто мотоцикл собрать но ну вот у меня композиция стоит да с этим африканским бумером ну собрал я его ну да тентик там сделал все дела камушки добавил и он у меня стоял без фигурки просто вот так вот на песочке типа БМВ и чего-то не хватает я в закромах порылся мне с африканским корпусом вообще не везет я хотел бы с ним поработать там очень классные фигуры но мне не везет одна фигурка була я так ее прикинул а она подходит я ее поставил хопа у меня вместо скучного мотоцикла уже интересная такая вот композиция да вот уже даже вот можно подумать поразмышлять какая история там не Ну так понятно да что у нас любая диорама любая композиция предполагает что какая-то история там заложена. Вот. казалось бы одну фигурку добавила уже посыл совсем другой у нас все вопросы закончились ну давайте тогда пока про подставочки расскажу да что у меня на чем эти мотоциклы стоят вы видели я почти все свои мотоциклы сюда уже вытащил а, значит смотрите в основе их лежит либо кусочек пластика это рекламный плакатик порезал ну как плакатик ну в магазинах такие ставятся пластмассовые штуковины там всякие покупки дня выставляют, да, там толщина где-то около 5 миллиметров. Мне два таких штандарта досталось, я их нарезала. какой-то вспененный материал, из него таблички еще на кабинеты делают. Вот, все, затем это все дело либо присыпается песочком, заливается клеем ПВА и потом уже формируется, да, какая-то вот э, поверхность, либо это берется просто фактурной пастой. Что-то дело замазывается. Ну тут видно, да, что еще не доработано Второй вариант мы берем просто обычный гофрокартон от коробки, отрезаем нужного размера, формируем при помощи там пасты нужный рельеф, да, и потом дальше я буду плясать Это будет у меня лесная дорожка. Понятно, что здесь вот на кочечках вот здесь вот на островках, которые между колеей, здесь будут эту самые травки там всякие колосицы, может какую-нибудь мелочевочку еще добавлю. Вот, как вариант, да, помните, там, да, здесь не совсем готово, могу просто показать, да, примерно то же самое, только у нас здесь возле колеи, так уберем, возле колеи, как бы, колья то же самое, но добавили лака, добавили вот текстурки белой, все, снежок получился, казалось бы, примерно то же самое, а вот поиграли с цветами там, с материалами, и... да, я не чураюсь этого материала, отличный материал, гофрокартон. Я помню, как-то выкладывал в группе, да, что давайте сделаем винетку из гофрокартона, там кусок стены делал, угол, в котором сидит этот штурмовик. У меня там, о, дедовские технологии. И чего, что они дедовские? И че, что вот они дедовские? Есть технологии, которые тысячами лет живут и как бы и, и процветают, да. Одно дело масс-маркет какой-то купить, массовое какое-то производство. Другое дело ручная работа, когда это все по, по старым технологиям сделано. Ну да, картон, а чем он хуже пластика? Тем, что он картон, тем, что он дешевле под ногами валяется, за пластиком надо бегать. ну Вот. И вся разница. Опять же, я работаю на результат, а не на то, чтобы хвастаться, сколько денег туда сил вложил. То есть, ну знаете, да, эти истории, когда мы... Там, танк собираем со всеми возможными допами, там, фототравление какое-то эксклюзивное, все заклепки, идеальные, как на чертежах, а потом красим, как бы, как что попало. И танк на себя не похож, покрашен отвратно. Зато вот он по всем технологиям сделан. Я за этим не бегу. Я работаю как мне нравится, как мне это удобно. Так, вот вопросы появились. Есть такое модное веяние, черное белое, два аэро черный цвет, потом под углом. Затем темперолюсировка, не приходилось ли так делать? Бред так-то на самом деле. Смысл? Вы можете... Вот черное белое, это, знаете, будет похоже... Вот 17 мгновений весны раскрасили фильм. Он и не черно-белый, и не цветной. И вроде как бы цвет есть, а не натуральный. И вроде как бы объем есть, а не чувствуется. Оттенки не те. Поэтому грунтуем однотонным грунтом и уже темперой выводим оттенки. Вот. Черное-белое, ну, я знаю, есть такой прием в, в рисовании на компьютере, да, когда черно-белую картинку рисуют и потом там ее хитрым способом раскрашивают и получается все объемно, классно и выглядит очень классно. Но не в нашем случае. Компьютер использует э, излучающий цвет, мы работаем с отраженным светом. Принцип подход другой, поэтому технология интересная. Для танков может для каких-то подойдет, для больших плоскостей, да. У нас нет. У нас надо именно оттенками цвета манипулировать, поэтому Технология интересная, но не даст такого эффекта, когда вот вы лессировочками, когда вы эту всю красоту наводите ручками. Рисуете себе, рисуете практически, да, создаете и объем, и цвет при помощи... Отлично, продолжаем опять технический перерыв. Я думаю, что мы еще минут 15, наверное, потратим на общение, потом остальное там уже в группах ВКонтакте или здесь вот в комментариях пишите, будем разбираться. Вот... Когда вернешься в Моделяч? В Моделяч я не вернусь никогда, потому что этот детский сад мне за полтора года надоел. За два года. Когда работ никто не обсуждает, все улюлюкают и из интернета тащат картинки. Если захочу картинки из интернета, я пойду там на известные ресурсы, где собраны картинки из интернета. Насколько важно грунтовать фигуру? Я еще раз говорю, если фигура у вас из одного материала, то есть вы собрали ее из пластика, она идеально сошлась, вот все здорово, и прям темперы сверху, как бы даже и не, не стесняйтесь. Но как только вы добавляете какой-то другой элемент, например, где-то зашпатлевали, где-то фототравленочка, где-то, может быть, просто малярным скотчечком какой-то ремень нарисовали, все, и грунт нужен для того, чтобы сгладить. Потому что, смотрите, к примеру, нанесли вы где-то вот на шовчике где-нибудь, на стыке, на каком-нибудь шпатлевочку, У нее... Впитываемость немножко не такая, как у пластика. То есть у пластика впитываемость никакая. А грунтовочка, о, шпатлевочка может быть пористой. И сколько бы вы краски туда ни положили, у вас всегда будет какой-то переходик между ними. Поэтому лучше грунтануть. И вообще, есть возможность грунтовать? Грунтуете. Нет возможности грунтовать на свой страх и риск. Вот я так скажу. Вот. Но да, у меня есть фигуру, Те же самые вот эти вот эти пулеменчики стоят. Я их нифига не грунтовал. Я просто их собрал, покрасил, приклеил на винеточку и дальше буду сейчас в свое удовольствие с ними работать. Можно ли базу наносить акрилом из аэрографа или же лучше темперой из аэрографа? Базу для акрила наносить аэрографом можно, базу для темпера наносить аэрографом из с темпера можно смешивать краски между собой я не рекомендую. Вот и все. То есть и даже тонировать одно другим как бы, ну это абсолютно не. Это может быть где-то в каких-то других технологиях, да. То есть, когда мы там танк красим эмалью, потом там какие-то элементы выделяем при помощи акрила. Да, там канает. Здесь нет, здесь как бы мы работаем с цветом. Поэтому желательно одну и ту же красочку использовать. Аэрографом базу наносить, да ради бога, никто не запрещает. У меня даже видео есть неплохое, как аэрографом темперу готовить, заправлять в аэрограф, наносить. Нет. Нет. Темпера не забивается. Если вы хорошо красочку растерли, если еще и фильтранули после этого, ничего не забьет. Ложится идеально. Базу можно темперой делать. Можно высветление, затемнение там больших площадей аэрографом темперой, запросто. Никаких сложностей не будет. Так. Можно ли проливать по темпере аграксом, например, или грунтовать проливкой а так сейчас я пытаюсь сообразить как бы что это за технология но проливки можно делать да это варгейминговая технология то есть куда мелкие фигурки делаются да пожалуйста еще раз говорю темперу просушили потом любую химию сверху она терпит и никаких по эту самой проблем или грунтовать проливкой но ну, имеется в виду что вы Грунт покрасили, а потом начали цвет наносить. Но есть такая технология, но насколько она здесь работает, Как я говорил, слишком маленькие площади и слишком важен оттенок. Но смывку можно делать, никто вам не запрещает. Я ее не люблю. Потому что смывку вы делаете один, одним конкретным оттенком, да, то есть черным жахнули, и все, у вас вся мелочевка вылезла, всю мелочевку видно. Но это не очень естественно выглядит. То есть я даже делаю подобие смывки, да, то есть я проливаю вот эти вот элементы мелкие краской, но я проливаю, во-первых, темпера сильно разведенной, и, во-вторых, это ни одна, ни две проливки, то есть там акценты начинают играть, и как бы объем немножко по-другому выделяется. Но запретить я не могу, вы видели, там, да, допустим, урок как шапку покрасить, а там по-другому никак не выделить мелкие элементы, там, или на ну, структуру шерсти, кроме как проливкой. Все, вот, ну, вот так. Потом еще, может, сухой кистью, да, которую тоже терпеть не очень люблю, покрасить и все и будет вообще шерсть идеальная темпер обе дает эффект оттенками же да нет не дает вы наносите цвет да потом начинаете наносить тени потом начинаете свет и все и высветление теней зачем проливки ну если лень да вот там допустим ту же самую куртку да, ватную там все эти прорисовывать, ну, залейте. Ну, будет она черно-белая у вас. Я вот не поленился целых два слоя кисточкой аккуратно в каждый шовчик положил. Такой эффект немножко другой. Вот. Про пигменты. да? используйте вы пигменты? Нет, не использую. Потому что, как бы это смешно не звучало, они уже есть в краске. Потому что темпера, это и есть пигменты, растворенные в разбавителе. да, То есть в связующем, вернее. В ПВА. То есть, мне зачем брать сухой пигмент, наносить его на какую-то фигуру, затем брать отдельно от пигмента связущую, наносить его поверх нанесенного пигмента, чтобы получить что? То, что я могу взять, просто развести краску, и ее вот тоненько положить полупрозрачным слоем и получить тот же самый эффект без всяких пигментов и закрепителей. Нет, я понимаю, пигменты это чисто вот такая, ну, танковая фишка. То есть, когда вам нужно большую площадь создать вот ровный эффект пыли, да, там без пигментов не обойтись. Или чтобы он там затекал куда-то, или чего-то там, чего-то там, какой-то эффект был. На больших площадях, да, там это оправдано может быть. Но здесь, если с фигурами говорить о а смысл, У Демченко тоже почитайте, он говорит, я грязь отдельно не делаю, я ее рисую в процессе росписи фигуры. Ну, вот так и получается, что берем и рисуем. Все, зачем здесь. Нет, если у вас там запас, там вся полка забита пигментами, берите их, используйте. но ну, двойную работу получается делать. То есть, кладете отдельно наполнитель, отдельно закрепитель, когда у вас все это в краске сразу есть. А -а -а -а -а -а. Грунтовать проливкой. Это как? То есть, я вот два способа нанесения грунта знаю. Третье не буду озвучивать, потому что совсем смешно. Первое, это когда вы кисточкой это все наносите все это дело. А второй момент, когда берете там, баллон или аэрограф и просто наносите тонким слоем, надуваете его. Вот. Ну, третий, да, который не хотел. Ну, можно окунуть, конечно, фигуру там, в грунт, дать ей стечь. Я немножко не понимаю, как бы. Вы опишите, может быть, я и знаю этот способ. Я просто с вами немножко недопонимаем друг друга. Загрунтовать проливкой. Мы скучаем по тебе, моделяч. Ну, ребятки, я заходил как-то вот, там вот, что в безобразии вы ВКонтакте завели, я почитал про себя отзывы, и знаете, вот, кому надо, тут мне найдет, тот со мной пообщается. А со всеми остальными я и общаться не хочу. Ну, давайте, пять минуточек еще, и будем с вами на сегодня сворачиваться. В принципе, как бы, что я хотел сказать, то в целом рассказал, и вопросы, по сути, не меняются. Давайте с вами договоримся, там у меня, выйдете вы в общую страницу группы, в общую страницу канала, там написано группа ВКонтакте, там все контакты есть, какие-то вопросы частные возникают, пишите, я вам подскажу, но давайте только договоримся без того, что вот я покрасил, оценить, Оцени... оценивать я ничего не буду, вы меня извините, каждая модель это... Во-первых, как бы не у каждого есть возможность хорошо ее снять. Может, вы и покрасили ее великолепно. Может, и цвета у вас получились, и оттенки, и все, и прям все играет. А вы как-то вот на китайский вот телефончик ее хлоп, сфотографировали, и вся красота э, в этом телефончике пропала. И как бы я так посмотрю, в цвет не попали, как бы оттенки не играют, объема нет. А виноват в этом телефон, Ну, для примера. Просто... Вернемся, да, про проливку. Просто кистью по пластику нанести проливку, а потом темперой красить. Ну, я про это уже говорил. Чисто танковая технология, да, она проканает. В нашем случае нет. У вас получится как раскрашенное черно-белое кино. То есть э, цвет будет, оттенок будет, а объема не будет.